дошли до арочного свода вот выглядит это вот так вот такая вот опора сделана вот вот вот, вот. ничего она не расперла и вот эта проволока кстати проволока вот эта, которая все армировано, она, ребята, медная, как выяснилось. Видно, не видно. Вот. Ничего нигде не уехало, все держалось. вот так вот проволока закончилась, нарастил я и продолжил таким вот узлом. Так, вот Новости разобрали, у нас обнажился свод. Так. Вот тут хитрое место, товарное, то есть вот тут арка с одной стороны идет, с другой стороны нужно было вытащить, вытащить канал в пол кирпича вот его вот так вот вытащили сделали перегородку кирпичами на ребро вот так вот люди сделали все это работало вертикальный подъемный канал Я не знаю, сколько она лет прослужила эта печь, но ни один кирпич у нас воде не треснул. Так, вот это у нас под русской печи. Вот этот вот в углу у нас дымоход от подтопка, подъемный канал, сделанный кирпичами на ребро. Вот здесь вот у нас была, вытащили мы кирпичи на ребро вот они стоят на ребро причем и на них и опирался собственно говоря орочный свод вот вот эта вот дырка это вот железо лист железа возможно он был чем-то сверху покрыт возможно вот мы соскоблили может тут были какие-то кирпичи может быть была глина вот видно немножко кирпичи пода они неровные, надо сказать. часть кирпичей вот немножечко тут раскрошится, когда я по ним скоблишь. вот, ну потом, когда дойдем, вытащим, они какие-то светлые. почему светлые? то ли потому что прогорели, то ли из чего-то другого сделаны. но это будет видно чуть позже. да, и пото-то он такой неровный, он как бы как бы ямку имеет в середину, а краям он Немножко поднимается. Да? Еще про, про под кирпичи, которые на ребро стоят. На них опирался вот этот арочный свод. Так вот они имеют некий угол относительно горизонтали. В общем-то это видно могу сказать какой точный угол и вот видимо как раз вот этими этим наклоном этих кирпичей задается наклон э, арочного свода Так вот еще этот момент получается вот эта плита подтопка когда у нас горит подтопок нагревается чугунная плита и быстро дает тепло когда мы топим русскую печь Рассказывал. Вот этот железный лист. Он тоже нагревается. Вот он даже прогорел, видно. Прогорел. Это уже быстро начинает отдавать тепло. Вот. А здесь для перекрытия использована такая же пластина. Были две даже пластины. Каких-то сантиметров 6 толщиной. Вот. Вот этот кирпич, это один из кирпичей, которые лежат на поду. Вот верхняя часть, она какая-то белесая. я обратил на это еще внимание, когда сметал, думал, что это какие-то специальные кирпичи. Нет, обычные керамические кирпичи, Но вот у него, сколько это, сантиметра два, два с половиной, она такой приобрела другой цвет какой-то, под воздействием температур высоких. Вот. И тоже рядом на поду лежал кирпич, И когда я его взял в руки, он прямо в руках рассыпаться стал. То есть вот это какой-то другой, видимо, сорт. И вот он, конечно, бедный, бедный. Да, да бедный он много в этой жизни. Так это вот мы сняли э, под под подом оказался у нас песок со всякой вот такой вот галькой щебенкой такие прямо вот как это такие вот такие вот такая вот засыпка стекла не видно пока в всяком случае а вот здесь что-то непонятное у меня я при разборке упал кирпич вот там вот туда кирпич логично предположить что вот из правого угла идет восходящий канал из топки потом вот он вот так вот поднимается потом он опускается приходит вот сюда вот и там уже идет туда дальше но поскольку, поскольку у меня что-то там обрушилось я не могу стопудово это утверждать. Так, а вот мы в шве у нас гвоздь. На 10, наверное, К нему, к нему, к нему привязана проволока. Понятно, да? Это если считать вот шансов восьмой ряд вот такой вот. Восьмой ряд. Идет каналы стопки. Каналы стопки. Вот тут неожиданным образом лежит довольно толстая о, и очень тяжелая чугунная плита. я отсюда снял чугунную плиту и мы видим мы видим восходящий канал где-то размером в ну, кирпич примерно Вот здесь вот железная плита 8-10 миллиметров толщиной она почему-то у нас лопнула Видите, такая вот такая вот красота это шесток Здесь у нас какой-то кусок плиты, достаточно толстый миллиметров 10. ой, тяжелая зараза чугун, Железо. Вот прогорело немножко, вот она лежала вот тут вот, тут у нас шло формирование, медная проволока, идем по ряду, это у нас топка. У нас вот топка, да? Подовая топка. Раз, два, три. Какой-то тонкий ряд. Четыре. Пятый. Ой. Короче, подовая топка. Длинющая. Вот это все идет топка. Петировки никакой нет у нее. Просто керамические кирпичи. У них цвет тоже такой сомнительный, серый. Когда я говорил про кирпичи, которые на поду лежат в русской печи, значит, здесь идет у нас поворот. Идет канал туда направо. Канал направо. Вот здесь, вот, значит, стенка топки. Там идет вот этот канал горизонтальный. Между этим каналом и между стенкой топки такая вот как бы пустота но она не пустота она заполнена песком и вот этой вот речной или какой-то галькой вот этот канал оттуда уходя горизонтально приходит он вот сюда вот делает поворот причем перекрытие канала по ходу железные или чугунные опять какая-то плита железная или чугунная железная или чугунная не знаю сейчас да доберемся до нее вот прикольно нам же говорят и пишут везде что нельзя железо использовать в печи что оно рвет кладку вот. я Точно могу сказать, что вот эта вот стена, правая стена, у нее был толстый слой штукатурки, и она отбивалась хуже, чем от других каких-то мест, других сторон и стен. То есть она сидела довольно прочно, никаких трещин не было. Я ничего не призываю, я просто констатирую Ой, присесть наверное на сегодня надо заканчивать потому что что-то я устал сильно и продолжить уже наверное, завтра с утра